I think the girls with their nails Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня обзорчик утренних акций. Что есть интересного, чего нету. Ждем как раз видите. Немножко рановато зашел. Поехали с тайваня Начнем. Качаюсь в коде, пока есть удвоенный опыт. Поэтому поэтому поэтому решил забежать сразу посмотреть, что у нас есть на рынках интересного. Так, ну в принципе можно забегать. Вчера был трэш э, на аккаунте, я не знаю сколько часов качал аккаунт Андрюхи, но докачал. А, так, на столочках, хватаечка есть сегодня, неплохо. Так, понятно. Поехали заберем выше баланс. Шамбаназа, спешилгис, ну ничего такого нету, яйца, пират, странно, странно, странно, сегодня вроде не день пирата, ну его открыли, обычно четверг, островок. Опять фортуна. А, нет, она закончилась. пак Интересно, поменяли что-то? Ничего не поменяли. Как этого ждут на Айси? А я жду с а у нас. Но, к сожалению, ничего не изменилось. Вот, также, кстати, сейчас глянем, аккумуляция. Аккумуляция с Космо, блин. Ну такая себе сегодня аккумуляция нефти, не манс, не манс. В общем такое себе. А также сегодня открылся, ну блин, я даже не знаю есть ли смысл забирать 10 кристаллов банки 5 карточка 4 по себе да. такое чтоб мега вау было ну космо у ну, космо и так можно получить давным-давно что-то нехти так тут этот нету вот и не добавили нового пэта ничего не поменяли в общем по акциям все то же самое осталось так Угу, угу, угу. Угу. Поехали дальше. Глянем, что у нас на русском сервере есть. Интересного с утра. Сейчас заберу, кстати. Чек Нуайс. Так, русский сервак. Засамик Пакет накопления Новый пакет накопления что ли вот ну, тоже такое себе стоп пыльцы Раз По конечно Ну хорошо хоть скины дают Это однозначно плюс Так 1 плюс 1 магазинные безумие есть Так шарики Награды настолка, на На микс 10 олени Бонус сокровищница Интересно посмотреть, какое безумие обновили или нет. Долго что-то грузится. Сейчас пока. Чек начинается. А если тоже старенькая магазинная безумие колесо удачи? тоже такое себе в общем ничего нового интересного нет с питомцами конечно тоже печаль ну открывайся не хочет открываться Такс. Да, печалька. А я-то думал, сейчас посмотрю, что-то на русском интересное будет. Так, хорошо, поехали Тайванчик ним. Сейчас побежим на английский, может это забрать Battle Pass. Хотя там, в принципе, такие плюхи. Мне нафиг не нужны. Странно, что на русском сервере таки нету дерева. Опять придется его по сути месяц наверное, ждать. Его таки нет. Фонтан. Фонтана, кстати, тоже до сих пор нету. Будем надеяться, будем ждать. так поехали обратно на английский сервачок. Блин, ну что такое? Ч ⁇ так долго подгружает акция? Ну... Аж бесит уже. Что за фигня? Кстати, надо глянуть. <с <с или там good лично. ну не грузит тупо. Она какая-то. Кстати, хотел посмотреть, бы в паке дают книги или нет. Печаль. в общем печаль печаль мне книг по моему не хватает даже на прокачку чтобы забрать все сразу сейчас посмотрим сколько у меня там книг накопилось 20 по моему было а 40 есть а, В принципе можем забирать тогда поехали заберем сразу батл пас и все плюхи посмотрим это мне интересного есть можем все забрать или нет да, вроде все забрали. Так, ну вот такие вот космик 25 этих. 100 мелких, но ну, что-то маловато. Могли бы больше дать. Ну, космо, я не знаю, уже говорил. Не особо мне нравится. Его и так можно получить и по обмене на некоторых серваках. Ну, на русском понятно, это конечно круто. Перки. Ну, расходники такие себе. Ну, карта. Четвертое. И тихое укрытие. В принципе, все. Десять камней. Ничего такого особенного. В принципе. Нет. Ну, конечно, еще неплохо, что дают подашку. Поменяли вместо ремки. Тоже, тоже плюс. Такс. Вот еще аккумуляцию заберем дополнительно. Ну и здесь Космо получается. Берешь там и тут получаешь бонусом Космо. Ну, какой-то немножко, как по мне, бредняк. Слишком много Космо. Ну, не знаю. Мне не особо честно нравятся плюхи. Могли бы дать какие-то осколки на героя. Я вчера уже говорил это. То есть дать какие-то другие плюхи и... И было бы реально круто. Так, ну что -то у меня это не открывается. Может она уже закончилась или она уже глючит просто. Скорее всего, в глюки. Так, -с, окей С этим разобрались. Поехали. Делаем наше утреннее дело, как всегда. Так, сегодня опять будет трэш. Трэш. трэш видос. <coughs> Видосы ждите. Так. Интернет тупит. не понял а у нас наверное куколокол дофига но я странно Два фиолетовых и королева змей. Ctrl-F. Королева змей. Эктоплазм. Пишите, какой эктоплазм, ребят. Палач синий слизни Синие слизи, два синих слизня, синие слизь. Все, короче, на синюхи перешли. Синие слизни. Но у нас сегодня два фиолетовых. Мне кажется, пазлок, мне кажется, нереально забрать розу. Да реально все. Там как раз таки все реально. Синие слизни. И сегодня. Сегодня у нас опять. Я никого не вижу. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков трешечковых сегодня. Всем удачи, всем пока.